Чему мы можем поучиться у первой церкви или у первых христиан? Какой урок они могут нам преподать? И глядя на их жизнь, в конце концов, сможем ли мы вынести какие-то важные принципы? И думаю, что для нас, христиан 21 века, важно вынести два очень важных урока. Наш основной текст будет Деяние Святых Апостолов, 11 глава, 27 стиха. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них, Гав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и сал В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Якова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед затем тем взял Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу. И приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем, Богу. Как мы уже, наверное, поняли, речь пойдет о молитве. Церковь прилежно молилась. Слово «прилежно» употребляется в Библии всего лишь два раза. И оно означает «прилежный», «усердный» или «ревностный». То есть они ревностно молились, они молились горячо, с усердием и настойчивостью. Царь Ирод взял Якова брата Иоаннова, и убил его, затем взял и Петра, как написано, чтобы причинить зло. Какова же была первая реакция? Первая реакция христиан была молитва. Сразу на колени. Это то, в чем мы также должны проявлять постоянство и усердие. Есть вещи, в которых мы не имеем права останавливаться, мы не имеем права не молиться. Правильная молитва – это усердная молитва, по Слову Божьему, которая в долгосрочной перспективе всегда принесет плоды. Интересно, но во многом пробуждения в тех или иных местах имели место только благодаря чьим-то молитвам. Насколько мы ревностны в молитвах? Первая церковь была. Это хороший момент для того, чтобы мы пересмотрели нашу молитвенную жизнь. Второе место, где употребляется это слово «прилежный» – это 1 Петра, 4 глава, 8 стих. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Слово «прилежны» в данном стихе – это слово «усердная», «усердная любовь». Давайте теперь вернемся к нашему предыдущему тексту. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них, по имени Агав, встав, предотвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по досадку своему послать пособие братьям живущим в иудеи. Вас не удивляет то, что сделала церковь в Антиохии? Она решила помочь церкви в иудеи. Хотя заметьте, Прок Агав сказал, что голод будет по всей Вселенной. Это настоящая любовь. По всему миру будет голод. Но одна церковь проявляет усердную любовь, заботу о другой церкви. Скажите теперь, кто из нас поступит подобным образом? Кто отдаст последние, зная, что наступает голод? При этом тогда не было банков, тогда не было запасов еды на зиму, консервов, компотов. Люди жили скромно и питались скудно. Это равносильно тому, чтобы бедные церкви из Африки посылали помощь церквам в Украине. Сейчас в военное время. Да, в современной церкви есть многому чему поучиться у первой церкви. Мы как христиане должны быть усердными, прилежными и ревностными, по-особенному в двух вещах. Первое – это в молитве, и второе – это в любви. Будем внимательны друг к другу, потому что сам Иисус Христос проявил эту усердную любовь. Он был ревностен до конца. 33 года усердного следования. Быть верным своей миссии. Ради кого? Ради всех нас. Чтобы мы все получили вечную жизнь. Да будет прославлен наш Спаситель. И все мы скажем «Маран Афа».